Так, ребят, полуфинал, ответственная игра. У кого-нибудь что-нибудь есть? У меня есть миниатюра. Представьте, пулеметчику рассказали анекдот. А -а -а! Тут кто-нибудь есть? Если тут кто-нибудь есть, дайте знак. Я есть. Sagen. Артур, ты зачем зашел? Ну, вы что-то на зал не заходите, вот я и решил зайти. Кстати, ребят, недавно Ильнар Сунгдатуллин отдыхал, в... отдыхал в Таиланде. Ну что, Ильнар, как отдохнули? Или уже Ильнара? Артур, так нельзя шутить! Как нельзя? Вот, внимание на экран. Недавно... Ильнар Сунатулин отдыхал в Таиланде. Ну что, Ильнар, как отдохнули? Или уже Инара? Артур! Тихо, тихо, ребят. <гнёжно> Нам пора лететь. Куда? В финал. Полетели за мечтою с тобою. я сегодня хмыльной. Полетели за мечтою с тобою. Представьте, хирург на свидании. Цветы. Конфеты. Мишка. Ты какой-то скучный. Я ухожу от тебя. О боже, мы теряем айфон, айфон, айфон! Okay. Парень пошел на авторынок выбирать машину и взял с собой прошаренного друга. Вот, машину себе выбрал. Все, посмотрим. Пип-пип. Ну че, как тебе? Да так себе машину. Почему? Да че эти два стула. Еще ртом озвучивать пришлось. А на вечеринке каждый боится, что произойдет именно это. Ребят, знакомьтесь, это Алия. Алия, знакомьтесь, это Андрей, Кирилл, Саша Танин, Даша Наргиза, Катя. Запомнила? Да, запомнила. Повтори. Алия? Это же ты, Алия. А, да, да, да. Наргиза. Я Наргиза, вообще-то. Маша. Саша. Кирилл. Я, вообще-то, Даша. Странно у тебя мама, конечно. Можно просто, алия. Кстати, ребят, помните, на прошлой игре я говорил, что хочу поступить в Пушевский лицей? Так вот, меня взяли. Артур, ты же одиннадцатый, заканчиваешь. Так меня в первую взяли. Спасибо.